Всем привет, или пока. Я вас приветствую на сегодняшних дебатах. Похлопаем нашему первому участнику Огурец, Огурцов, Огурец, Огурец. Значит. Всем привет, кто за меня болеет. Я сделаю этот мир лучше. И все будет, как в прежние времена. Похлопайте мне еще раз. Ну раз никто не хлопает, ну ладно. Это был наш первый кандидат. Огур... Огурец Огурцов Огурецович Переходим к нашему второму Кандидату Валера Валерович Скворцов Попробуем Валере Всем привет Я сделаю этот мир Лучше Несмотря ни на что И Еще раз Кто забыл Мы уже все это поняли. Переходим к следующему участнику. Третий, третий участник – спортсмен, который хочет стать президентом. Его зовут Алёша Петрович Пахлопая. Всем привет. Вот эту руку жал сам президент России. Вот по этому плечу он похопался пять раз. Да вы все проиграете и уйдете ни с чем. И вообще... Вы уже меня достали! Спасибо. Да что вы себе позволяете? Эй, ты черный бомж! Ну держись! Ха, получай! Что да уже вы уже достали, я ухожу! Дебаты подходят к концу, так что мы с вами прощаемся.